I think the girls with the Всем здарова, ребят. Ну, что у нас сегодня? Майнкрафт. И решил я дальше продолжить учиться. Э, игре в Майнкрафт. Не знаю, насколько меня в этот раз хватит. Но в прошлый раз нас хватило, по-моему, на пару недель. Э, решил я проходить все-таки обучение учиться в одиночной игре выживать постепенно и возможно скорее всего будут стримы вечерние по игре ну и плюс я хочу дальше идею мы пробовали с вами создавать сервер но его руинят как обычно в итоге я пока над точнее я пока в раздумьях насчет того как именно создать на каком Хостей взять сервак, потому что со своего компа в принципе раздачу тоже можно делать, но это надо, чтобы он был все время включен. И, в принципе, у меня неплохой бы был бы сервак, но это в принципе нереально. А вот поэтому придется брать у кого-то хост. Поэтому кто знает, напишите, какие есть хорошие хосты. Чтобы мы посмотрели, выбрали что-то интересное. Ну и я над раздуемыми. Все-таки делать официальный вход через официалку, нежели делать пиратку. Ну, посмотрим. Это мы тоже решим. но ну, по крайней мере, так можно будет хотя бы нормально пофаниться теми, у кого есть. Потому что есть много любителей поруинить. Да, в принципе, там смогут поруинить. Ну, я думаю, что-то подберем со временем по настройкам. Не знаю, правда, какую версию, но я у себя решил пока начинать обучение. Так, что-то у нас новый мир. У нас будет выживание нуба номер один. Так, кстати, где-деты. Давайте сделаем. Поехали. Посмотрим, что тут у нас. О, нифига себе. Что-то новое. Давненько я уже в Майнкрафт не забегал. Не, не помню, сколько, наверное. Больше месяца. Будем сейчас сегодня строить наш первый домик. А, такс. Я многое, честно скажу, не знаю. Надо будет еще и кстати, найти э, шейдера. Ничего себе. Ничего себе. Смотрите, какие бабочки летают. Бабочки летают, коровки бегают. А, так, ладно. Так, не понял. Разве бег? Где-то сейчас найдем нормальное место для нашего первого домика. Пока не настала ночь. О, Рылев, Здорово. Здорово. Иди сюда. Сюда иди. Подберем мясо и шкурку. Такс. Надо ему, кстати, точек. чем мы, мы такие? Это здесь, да, он был? Два. Еще ресница. Гербарий ему. О, нормально. А, в общем, поехали. Будем искать сейчас место для нашего домика. Я думаю, попозже, не знаю, посмотрим, когда буду распределю уже свое время, потому что вы знаете, что а, рулеточка. Так, может где-то здесь сделать. Творик. Сразу уголек нашли. Нету времени, не хватает времени на все. Я уже даже перестал стичь на битву замков, как раньше задротить снимать, потому что неинтересно. аудитории фактически нет. Все уходят, нет смысла особо заморачиваться над убитой игрой. Плюс есть другие игры, которые можно стримить. В общем, будем по чуть-чуть переделывать формат канала. Так, есть. Ну, что там у нас? О, ну, сам себе написал. Так. Что мы можем сделать с вами? Делаем доски. Так, отсюда можно сделать верстак. Блин, я уже давненько не бегал. Так, верстак мы сделали. палку. Блин, вот ну, и многие говорят, что это херня. Но реально, игруха настолько прикольная. Хоть она и смотрится как детская. Так, нам надо, нам надо больше. Может, Вы что, вы что? Куда выкинул? Так, это сделал. Так, это тоже сделали. Надо по бырику. По бырику надо. Кстати, можете писать, может что-то я где-то не догоняю. Ну, в этой игре. Но со временем. Ой, там что-то горит уже. А там вот пердак горит. Поехали посмотрим. О май гад! Пожар! Блять, лес горит. Это просто ужасно. Это в принципе. Так, давайте березы нахапаем. Здесь осталось листва. Так, ну что, где, где мы тут будем? Ну, давайте где-то здесь начнем. Начнем от копатель онлайн добейся да давай так уголек у нас есть уже есть медленно конечно железо нам найти. хотеть такой что-то. Так, тут короче, у нас так -с. что нам еще такого интересного? Давайте еще одну кирку за и... так на еще одну нам не хватило, да? Понятно. Просто. А у нас полотни. еще как-то выучить такс окей угольный блок костер я а костер а, так меч нам наверное рановато делать бочка тоже не нужна надо еще нам наверно корик будем сегодня Так, надо нам будет еще найти нормальные шейдера. Мне нравится. Смотришь на небо. 460 FPS. 600 просто бежишь 33 хорошая э. так каменный век ее порассета а, ребята так хорошо каменный поехал это мой верстак. Давайте где-то его сюда запиздячим. Здесь. Такс. Сундук. Ну, наверное, надо. А, сундук, каменный топор однозначно, да. И каменная кирка нам нужна. Деревянный мы сейчас используем. Так, короче, нам надо двери. Это все хорошо, но нам нужны двери. Так, печка. И что? однозначно. Три штуки, блядь. Как форт. Так. О, вот так вот идет. Еще что немножко квадратное. Делаем вот такой вот декор. домик. как раз теперь нам Зомбаки не страшны Изи так Факела Фактила, которые. В битве замков, так, еще, наверное, на улицу поставим, один, второй, а с одним мы будем бегать, отлично. Так, что там у нас уже вечером? ну все, поехали, поехали разрабатывать пещеру, ну, пещеру, которую вы подумали, а самую обычную пещеру. Так, -с. наверное, немного территорию расширить. Короче, у нас будет по ходу кухня. Печка. Ну, пока одну поставим. Я ее три двери запилю. Да. Так, тут печка. Что нам нужно кровать, походу. ходу. Такс кровати если я не ошибаюсь нам нужно шерсть нам бы конечно ее отделить было видно что делается но в пол самый последний И это окно, блядь, только что было. Термодное березовое опять две штуки. Делаем все с запасом. Вообще огонь, смотрите. Корточка то, что надо. Огонь. Так, ну что, Поехали. Так, если тут у нас будет тут где-то кровать за пиздячим, поехали. Так, чтобы сразу нет. Кстати, надо пожрать что-то. Жарится. Жарим барбекю Здравствуй. Блять, это стр ⁇ уже. Так, как там нас учили? В одной писю, во второй кирка. Э, факел. Ты ч не светишь? Это он стрмный. Питм не светит. Это разводняк, короче. Ладно, будет так жевать. а э, блядь, ты куда падаешь? Хватит падать уже. Обазончик подъехал, не знаю, вам слышно, не слышно? Потом определимся со звучанием. Заебись. Первый подход. В общем, такие вот дела, ребят. А, наш домик готов. Не знаю, посмотрим, буду на стримах проходить. Скорее всего, дальше учиться, выживать. Вот более опытное в этом деле. Заебись, чистота кого нет. Наша квартирка готова. Все, пишите коменты ждите стримца. Будем дальше покорять кубики. Всем удачи, всем пока.